друзья всем привет всем привет сегодня у нас будет поиск nissan note будем искать машинку нашему подписчику ну и заодно покажем цены что творится на рынке на авторынке зеленый угол то есть начало месяца все как обычно смотрим цены suzuki solio автомобиль 2016 года 4 ВД, гибридная версия мотор 1.3, 795 тысяч рублей на родном литье летняя резина размер колес 165 65 на 15 по бокам обвес двери боковые идут сдвижные бандит рядом красный бандит тоже на родном литье тоже на летней резине Размер размером с колес 165 60 на 15 бесключевой доступ в автомобиль цена красненькой 695 тысяч 15 год 4 в.д. 1 и 3 suzuki sx4 такой цвет морковный тринадцатый год объем двигателя полтора литра автомобиль тоже 4 в.д. аукционная оценка указана четыре с половиной балла пробег тысяч. 830 тысяч туманки фары линзы тоже родное литье повторители рейлинги Honda Insight, полугибрид, можно назвать его так. Полугибрид автомобиль 2013 года, полтора литра, 850 тысяч. Далее, такой кроссовер mitsubishi RVR темно-серого цвета на литье на летней резине резине размер 225 60 на 17 13 год 184 ВД. цена не указана. ребята постоянно спрашивают вот такие вот автомобили fit shuttle 2012 год полтора литра я так понимаю, передний привод. Передний привод. Есть автомобили 4 воды. Есть гибрида. Ну тоже полугибрид. Вот стоит он 580 тысяч. Toyota Leon. Мотор 1.8. Есть полторашки. 2015 год. 4 ВД 900 тысяч. приус свежий темно-серый цвет родное литье так размер колес 215 55 на 17 16 год 1 миллион 99 тысяч. рядом стоит honda fit гибрид 15 год полторашка 650 тысяч задняя часть honda freed гибрид такой небесный какой-то цвет голубой аукцион 4b написано 699 тысяч вот смотрите показали вам fit shuttle а вот он стоит вот вот она стоит гибридная версия 12 год гибрид жирная комплектация тип-чип ключ бексинон Кожа плюс мультируль, туманки 565 тысяч. Honda Wezel 2014 год, черный цвет, полтора литра, бензин, пробег 70 тысяч километров, аукционная оценка три с половиной балла, 955 тысяч. Друзья, на рынке пополнения вот именно Honda, да, Honda Shuttle. Тоже это один из популярнейших автомобилей, спрашивают их очень часто как то узнаете не было их на рынке сейчас их поднавезли то есть давайте так они бывают у нас передний привод бывают гибридные бывают 4 воды гибриды значит данный автомобиль 15 год полтора литра комплектация x x ну как бы не самая слабенькая да. 898 тысяч лежит аукционник 4 балла 68 тысяч пробегу рядом стоит тоже гибрид шестнадцатый год радар 845 тысяч так а пропускаем хотя почему пропускаем полтора литра полтора литра максимальная комплектация пробег 26 тысяч шестьсот пятьдесят пять тысяч стоит машина вот он следующий 15 год гибрид 4 воды комплектация z максимальная комплектация 925 тысяч товарищ может переписать закрыта еще машина еще рано утро продавцов еще мало следующий стоит черный цвет кстати колеса на них стоят 185 55 на 16 черного цвета шестнадцатый год гибрид передний привод восемьсот тысяч многие приезжают э, за приусом там за альфа и денег не хватает уезжает вот на шатлах. xv морковка fit гибрид вот еще один шатл. полный мультируль кожаные вставки климат 15 год комплектация x с подогревами 875 тысяч следующий шаттл белый гибрид 755 тысяч Рубитичный автомобиль. Многие ребята приезжают в центральной части России, да, это вот как-то у нас уже все оно приелось, а некоторые просто в шоке от японских автомобилей. Какое разнообразие, сколько их, разные комплектации, все какие они бывают. Также, ребят, появилось довольно-таки много спайков, фридов. Вот стоит двенадцатый год. Это фрид 648 тысяч. Это, я так понимаю, пробежный. То есть основное отличие, да, это спайк, он идет 5 местный, фрид он идет 6-7 местный. Во фриде здесь есть окошко, в спайке здесь, грубо говоря, там заглушка, да, стоит. А в спайки складываются в ровный пол багажное отделение во фриде не складывается есть гибриды передние вреда 4 воды. toyota Румион. многие спрашивают g комплектация летняя резина литье литье но литье стоит не родной резина 2017 года 195 65 на 15 машина открыта заденет не заденет темный салон дверные карты темные небольшая вставка вот здесь такая под серый пластик сделана установлен вариатор центральная консоль центральная панель она вот сведена ну, по большей части она влево сдвинута как бы на середину место в автомобиле просто вагон место очень просто много и крыша высокая и посмотрите сам по себе да он какой какой широкий климат контроль сделан на него вот так вот знаете под углом выведено то есть не прямо да а под углом чтобы а, водителю было более доступно Значит лежит аукционный лист. В общем, надо проверять. Здесь японец провода себе вывел USB в бардачок. Подлокотник у нас ездит. Здесь два подстаканника. Давайте сзади еще покажу. Ну, здесь чисто залазить не буду, просто вот так. Просто прикиньте, сколько здесь места. Что кто-то пытается уже дозвониться до нас утра пораньше, сейчас ответим. Субару XV 2015 год, гибридная версия, 1 миллион, 100 тысяч летняя резина, родное литье, резина 2017 года, 225 55 на 17. Закрыто еще вот смотрите фрид показывал да вот он стоит спайк спайк гибрид голубой О, спайк открытый у нас хорошая комплектация очень хорошая можно сказать максимальная. то есть идет две электро двери есть одна если идет одна она идет левая подогрев дворников отключение антибукса уши складываются полный мультируль идет то есть идет управление музыкой менюшкой круиз-контроль идут кожаные вставки идут подлокотники идет климат-контроль есть конечно автомобили на крутилочках ручник у нас внизу здесь у нас проход на второй ряд сидений собственно сам второй ряд сидений В принципе, здесь можно немножко натоптать. Тут все. <смех> не особо чисто. Ну не то что не чисто, да, просто уже кто-то, а, видимо, хотел приобрести автомобиль, садился в него. Темный потолок, ручки, поручень. Выходить из автомобиля. вот смотрите да наподобие на примере сейчас покажу сейчас, допустим опрокидываемся сидушки. Видите, у нас получается ровный пол также э, здесь еще идет трансформация всевозможная там столик не столик что угодно можно сделать смастерить бардачок здесь тоже вот такие пенальчики небольшие какой-то вот под, подстаканник там у нас донград спрятан лонка здесь у нас монтирован фонарик он, кстати крутится в разных положениях ну и вот он стоит фрид тоже гибрид то есть видите здесь заглушка стоит а здесь заглушек у нас нету интересно он открыт закрыт ой он открытый а комплектация тоже хорошая. Но, допустим, нет управления магнитолой. Двери. Дверная карта. Бесключевой доступ. Есть таки на ключе климат-контроль. Ну, давайте сейчас багажное отделение посмотрим, чтобы вы понимали, о чем речь идет. А, видите, он еще у нас и шестиместный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семиместный. То есть, ну, вот вы видите, та трансформация салона сидушка у нас крепится сюда и даже если мы вот эти сидушки с вами сложим да, второй ряд сидений у нас все равно ровного пола не получится зато вот такой минивен до да, аналогов которому в принципе нет то есть он сравнительно небольшой сравнительно недорогой цена его Шестьсот восемьдесят восемь тысяч. Он у нас двенадцатый год, полтора литра. Ну, грубо говоря, 700 тысяч. Да, вот какой какой минивэн можно купить за 700 тысяч, чтобы было там шесть-семь мест. Я думаю, ну аналогов нету. Не то что думаю, да, я просто уверен в этом. Ну, то есть всю семью смело можно садить и ехать отдыхать. так еще один стоит free 12 год они все идут полторашки 618 тысяч fit shuttle 2014 год гибрид cool condition 655 тысяч Toyota арактис автомобиль 2016 -го года хачбэк комплектация Жешная, климат-контроль камера пробег 28 тысяч 648 тысяч рублей стоит автомобиль кстати вот они стоят японские грузовики тут место отведено для них специально их ну, как я не могу сказать что их много да Но, тем не менее не есть то есть на них на них обязательно мы сделаем далее стоит toyota spade боковая дверь левая 1 сдвижная а, жест, жестный салон климат-контроль мыть руль 578 тысяч Еще один он гибрид, черный цвет. Гибрид, черный цвет стоит он. 668 тысяч. Рабочий автомобиль, пробоксы, с пятнадцатый 15 год, полторашка, 4 стеклоподъемника. Это ну, хорошая комплектация. 86 тысяч пробег, 598 тысяч стоит автомобиль honda fit синий цвет шестнадцатый год полтора литра 4 воды 755 тысяч стоит автомобиль toyota сиента новая модель тоже популярный автомобиль рядом стоит Виш сейчас посмотрим по ценнику сиента есть гибрид есть не гибрид так сиента у нас ребят представляете сиента семнадцатый год семнадцатый год 890 тысяч стоит wish идет дори style 11 год 18 автомат 2 ВД, цена 780 тысяч так вот сиенту нам открыли давайте посмотрим по салончику я кстати без ключевой доступ какие-то мигалки там что там случилось пожар какая-то едет. Ладно, дверная карта. Ну все как и везде. Основная масса пластик. Вот здесь вот э, вставочек больше. Смотрите торпеда, да вот. А, ну во-первых такого интересного плана она сделана с какими-то вот изгибиками. А здесь идет пластик. но ну, вот он как как бы знаете вот как прошитый. Ну и вставки такие оранжевые идут красивые. Бардачок у нас сам оранжевый. Снизу у нас тоже имеется бардачок климат-контроль дверь электро вот здесь сюда влазит два человека видите, какие удобные вот такие вот пенальчики да здесь стоят проход кстати между передними креслами третий ряд сидений конечно места маловато только вот детям кстати вот само кресло да, сам третий ряд сидений он прячется под второй ряд сидений полный мультируль и так достанет достанет надо придерживать пробег 34 тысячи вот такой автомобиль с пробегом 34 тысячи за 890 тысяч рублей кстати стоит еще датчик при столкновения Toyota корола королла возьмем несколько седанов четырнадцатый год до рестайл 595 тысяч так, ну пробег здесь у него какой-то смешной, знаете, 590. Ой, 595. 15 тысяч километров. Практически новый автомобиль, можно сказать. Я так понимаю, он э, передний привод должен быть. Да, автомобиль переднеприводный. Так, напротив у нас стоит Алион, полтора литра, 4 балла цена не указано 827 может и 827 далее стоит toyota corolla аксио уже рестайл 15 год полтора литра 4 воды 667 тысяч Альфа, вот еще сюда, Аксил. Давайте ценник посмотрим. Написан. 700, 15 год, же комплектация, 700. Я так понимаю, 745 тысяч. Приус Альфа, линзованный, 13 год, 1,8. Все они 1,8 идут. 875 тысяч. А далее кроссовер honda Vezel четырнадцатый год 12 месяц полтора литра гибрид 965 тысяч рублей без туманок летняя резина без литья так он у нас получается идет с диагностикой с диагностикой ну кто будет покупать все проверим бардачок тоже вывел японец флешку, климат-контроль. Кожаные вставки идут, есть комплектация с кожаными сиденьями, есть с кожаными вставками. Сзади вот здесь у нас выводится розетка. Подлокотник такой смешной, смешной у него. Камера заднего вида установлена, багажное отделение. Ладно, напоминаю четырнадцатый год 12 месяц 965 тысяч несколько кейкаров nissan ds линзы 2015 год 07 датчик при столкновении максимальная комплектация 4 камеры литье 365 тысяч летняя резина размерность колес размерность колес Так, колеса немного грязно не вижу 155 65 на 14 по бокам обвесы 4 камеры на климате хайвай star Дайхацу мира с один из э, надежных недорогих кейкаров 07 бензин автомат старт-стоп 4 воды 305 тысяч вот еще один ds серого цвета ну комплектация попроще соответственно и цена подешевле 328 тысяч пятнадцатый год Сузуки гибридная версия, гибридная версия 07 бензин, автомат, 2 два РБКБС, автостоп. Вот только нету 335 тысяч рублей. Самый популярный скейкаров, которого хотят все, но в модной комплектации в максимальной все хотят, И знаете, все вот почему-то хотят задешево. То есть мне нужен car мне нужен вагон максимальная комплектация турбо. денег у меня 400 тысяч где же его взять-то ладно 16 год 4 воды 07 425 тысяч кстати данный автомобиль он неплохой есть у него какое-то небольшое замечание небольшое замечание он 4 воды в общем неплохой автомобиль mitsubishi мираж такой автомобиль да, для тех у кого денег в районе там 380 410 420 тысяч вот что можно выбрать можно выбрать ну понятно то что кейкар да а когда хочешь что-то посерьезнее, кейкара мираж ваш вариант также еще можно посмотреть и toyota паса либо дыхаться бомб значит это 12 года 1 литр 2 rb 389 тысяч стоит машина лежит аукционный лист Кузов, кузов целый, 72 тысячи пробег на данном автомобиле. Subaru Forester, это уже рестайл, двухлитровый. Они все идут двухлитрового, есть они турбованные. 1 миллион триста 327 тысяч. Ну и вот, смотрите, стоит до рестайл, да, чтобы как бы немного понимали. То есть, во-первых, отличаются фары. немного отличается бампер ну и отличается решетка сзади тоже есть различия по стопорям то есть вот он идет рестайл вот он идет дорестайл дорестайл 1 миллион сто девяносто семь тысяч стоит машина nissan ноут рестайл 16 год 12 не все 12 4 воды а камеры 509 тысяч стоит автомобиль есть turbo есть не turbo давайте несколько несколько цен на автобусы да почему автобус сейчас не хожу целенаправленно не снимаю потому что постараемся следующим обзором сделать именно автобусы 12 год сирена 898 тысяч автомобиль 4 в.д. вот четырнадцатый год уже рестайл 2 литра тоже они все 2 литров 847 тысяч рядом стоит nissan x-trail 31 кузов тринадцатый год таких автомобилей мало осталось 929 тысяч toyota corolla филдер есть э, гибридные версии пятнадцатый год 749 тысяч вот кстати стоит гибридная версия на гибрид уже видите сразу э, ценник подрос ну, тут конечно комплектация получше гибрид 16 год бензин все бензиновый дизелей нету 849 тысяч toyota prius prius гибрид цена у нас 929 тысяч автомобиль 2000 четырнадцатого года выпуска toyota wish 14 год черный цвет с туманками 4 воды 926 тысяч рядом стоит аккорд гибрид зима литьё не родное но литье размер колес 225 55 на 17 1 миллион двести семьдесят девять тысяч вот автомобиль уже серьезный стоит шестнадцатый год гибрид я думаю все узнали что это за автомобиль а вот этой вот такой огромной решетки с короной 1 миллион семьсот семьдесят восемь тысяч на светлом салоне не на коже но с кожаными вставками дальше toyota mark x родное литье белый перламутровый цвет Тыри воды четырнадцатый год один миллион двести пятьдесят восемь тысяч смотрите вот еще Honda Shuttle шестнадцатый год семьсот семьдесят девять тысяч гибрид Toyota Аква четырнадцатый год пятьсот девяносто четыре тысячи Сай 4 toyota сайт четырнадцатый год 1 миллион двести девяносто восемь тысяч гибрид еще одна Аква. четырнадцатый год пятьсот тысяч и еще шатал как видите до да, шатлов шаттов подавили очень много шатлов так что есть выбор 15 год гибрид семьсот восемьдесят тысяч toyota prius 14 год гибрид с туманочками рестайл смотрите вот многие думают да то что вот это идут колпаки ребят это идет литье 195 65 на 15 размер резины автомобиль на темном салоне Канистра тут какая-то лежит. Дай Хадсфа мув. Мав. Закрытый. Шестнадцатый год. Отличное состояние. Знать будет еще цену. А подскажите, сколько мувик стоит? 360 360 тысяч да? toyota corolla филдер десятый год x-high limited три с половиной балла 585 тысяч обратите внимание как посидели ряды да можно так сказать на стоянках То есть, вот эти все места они были заполнены автомобилями то есть автомобили подрос очень много пустых мест очень много n вагон 14 год 07 358 mitsubishi EK к кей распространилась по рынку зеленый угол да не хватает на мечту автокредиты как бы Начало пользоваться этой популярностью. Четырнадцатый год 308 тысяч. Вот видите, дальше тоже пустота. Ладно, далее кроссовер Nissan X Trail, Nissan X Trail и Outback. Значит, Outback у нас 15 -го года, 15 -го года. 2 и 5, 1 миллион четыреста пятьдесят тысяч он стоит. с рейлингами сонары туманки четырнадцатый год 4 камеры четыре с половиной балла 1 миллион двести семьдесят тысяч он стоит примяха 18 14 год 885 тысяч Лиф 14 год 575 тысяч он стоит на стоил он 595 написано honda fit гибрид 637 тысяч дальше тоже пустота toyota aqua гибрид 14 год 10 месяц на светлом салоне Японец такие штучки модные пределы вот это возможно сделали уже здесь салон такого интересного плана до да, комбинированный на ключе климат багажник немного заполненный а сколько аква стоит подскажите аква сколько стоит 580 580 тысяч honda fit 15 год гибрид эль -комплек комплект к это максимальная комплектация 740 тысяч toyota prius восьмой год аукционалист есть статистики резко комплектация свежий привоз Pri 540 тысяч смотрите вот зайдем еще с вами на одну стояночку на вся была забитым машинами вся была стоянка она просто оказалась пустой то есть размели очень много автомобилей очень много не знаю с чем это связано вот но пока пока выбирайте с чего есть nissan days rux и внимание автомобиль 2019 года стоит он 450 тысяч рублей написано торг без пробега по россии птс 14 на 8 19 пробег 234 километра он закрытый 19ят год автомобиль Свежий приус 4 воды 1 миллион триста десять тысяч друзья до их мира это наверное самый дешевый автомобиль на авторынке да не только на авторынке да вот именно из из беспробежных автомобилей значит три двери три двери пятнадцатый год стоит он 220 тысяч дешевле чем мотоцикл ну вот прошли по зеленочке поискали машинку человеку мы ее нашли мы ее вам потом будем забирать ее покажем что нашли ну и заодно посмотрели цены на стояночках машин стало поменьше но как говорят продавцы все на подходе все на подходе так Поэтому что? не забываем подписаться. Давайте пальцы вверх. Вот. И до следующих встреч. Всем пока.